Здравствуйте! Я совсем не собиралась снимать подобное видео, но, придя домой, увидела, что детку, детку вывернули из горшочка. Кот вывернул из горшочка. И вот я хочу показать вам детку орхидеи, которая была срезана ну, буквально месяц назад. Вот. И что на ней произошло? Эта детка срезалась с двумя корешками. Вот этими. Вот. Этот корешок был меньше. 7 сантиметров. Сейчас он подрос, но немножко окуклился. Вот. И что произошло дальше? Посмотрите. Детка выпустила один корешок. Вот рядышком второй корешок. И с этой стороны, как вы думаете, что это такое? Это у нас растет цветонос. Еще толком нет корешков, но мы растем цветонос. Это детка орхидеи. Зародилась только на маме где-то в апреле месяце. И я надеюсь, что к Новому году она процветет. Но, ну, возможно, если будет у нее плохо получаться, я срежу этот цветоносному. Важнее образовать больше корешков, чем цветение. До свидания. Удачи вам в разведении орхидеи.